Приветствую всех из Фельнеди. Не хочу сильно там шуметь. Утро рано, все спят вокруг, поэтому буду так не очень громко разговаривать. Смотрите, хочу показать по фундаментам. Вот это вот, это площадка, которая подготовлена под фундамент. Будет здесь дом или гараж, я не могу сказать, но видно, как это все выполнено. Щебень, дренаж и так далее, все уже есть. То есть, как правило, колодцы черные, это углы, то есть будет вот синенькая полоска. Ну, здесь, скорее всего, будет гараж, либо автонавес. Ну, что-то такое. Здесь полосочка, и здесь полосочки, углы. Примерная разметка. Соответственно, то, то же самое и с той стороны. Значит, есть все колодцы, которые они как телескопические друг в друга ну, задвигаются, выдвигаются на нужную высоту. И вот смотрите, покажу вам уже готовый фундамент, который залит и сделан. Здесь грунты плохие, поэтому здесь забиваются сваи вот, до материнского грунта и затем на вот эти вот столбы, грубо говоря когда столб упирается, уже все, он уперся там нагрузка идет определенная оставляют хвостовик на него ставят опору квадратную я там в одном из видео показывал про фундаменты кому интересно, посмотрите более скажем подробно Затем э, одевается вот этот пенопласт, который снизу лежит, э, это промерзание, расстилается, на него ставится опалубка и заливается, ну, соответственно, арматура, бла-бла-бла и все дела. Это все считают инженеры, конструкторы, не самостройщики, это делают однозначно. Здесь вот выходы все колодцы идут, да, к дренажам, к канализации, где что необходимо. Это значит если ставятся колонны, сваи точнее то значит будет не пол по грунту, это плохой грунт а будет литоперекрытие вот они здесь уже выполнены вот. утепляется изнутри мы видим только 50 а там ниже будет 100 миллиметров утепления вот. Для чего, все спрашивали меня, для чего нужен пенопласт тогда внизу? Ну, во-первых, он служит какую-то часть от промерзания, работает, потому что в основном здесь, скорее всего, глина. И, соответственно, он работает как демпфер. Это ростверк получается, по сути. Если будет грунт, ну, по каким-то причинам, он возьмет чуть-чуть, там, захочет приподняться, да, проморозил, он такой экстремальный, а то... За счет того, что этот, это не экструдированный полистирон, а такой обычный, то он немножко прожмется, и все. То есть это компенсация, скажем так. Вот таким образом. Плюс будет еще отмостки все. Вот это выходы желтые. Это идут на электричество закладные. Вот это проветривание подпольного помещения. Вентиляционные такие... Каналы, скажем так, специально предназначены. Это сделано просто для ливневки, колодцы дренажные и так далее. И делается лаз. Вот он лаз, который потом позволяет сделать коммуникации. Также есть все равно определенная ширина дома. И делаются, ну, скажем, есть какие-то несущие стены в любом случае ну, либо опорные либо еще что то там если это двухэтажный дом то будет межэтажка поэтому вот вам пожалуйста прямо перед вами стоят бетонные опоры там стенка то есть это короткие плиты которые дошли слева справа э, с двух сторон швы все заполнены с арматурой и так далее и соответственно на эти уже опоры будут несущие там, ну, как правило тоже колонны ставятся из клееного бруса вот. Таким вот образом. Лаз этот просто закрывается. Ну, если здесь будет терраса, значит в террасе будет лючок. Разные конструкции много встречал всего, всевозможных вариаций. Вот. Соответственно, все это очень просто. Здесь, как, грубо говоря, горячие пирожки их строят, вот такие трубы остатки. Если я где-то вот э, остается такая труба, она идет на выброс, я забираю домой, делаю клумбу досками, террасовыми обрезками обшиваю и все на этом. Вот. Здесь воду завели, ну странно, а ну там гильза внизу, понятно. Вот, пожалуйста, из экструдированного пенополистирола готовую опалубку из XPS -а. эти ремешки уже на простые такие чик-чик-чик приготовили и кто заливает бетон ну, подготавливает и так далее компания здесь они вот просто уже привозят готовые такие ставят по местам поставили все здесь будут колонны стоять и будет раз здесь будет где-то вход скорее всего вот и а теперь я вам хочу показать соответственно там много где и там и там копают уже готово это все было поле поле пустое вот я сейчас специально вставлю пару кадров где я здесь был э, два года назад здесь были только лишь только лишь вот эти ящички где у нас тут вот этот ящик сейчас покажу. Вот, вот эти ящики Итак, видите уже немного изменилось вот трамбочка, которая стоит который трамбует она самоходная грубо говоря вперед-назад движется сама и тяжелая не знаю сколько 10, но наверное килограмм 400 точно смотрите вот уже сделали здесь трактористы это от промерзания раскладывается пенопласт два полтинника один ставится от фундамента 1200 и второй уже 1000 перекладывается, то есть швы перехлёстывают и засыпается щебнем ну, таким образом здесь будет 100% терраса я почему говорю, я не видел проекта, я не знаю какой здесь проект, но это просто такие технические решения, которые э, гарантированно если здесь делается таким образом, значит здесь будет просто Ну, ничего не будет, а если здесь увели от фундамента так далеко Значит здесь будет терраса а Терраса как правило Ну я много раз показывал Плиточки ставятся, да и все По большому счету Обратите внимание, кстати, вот Черное такое, один из вариантов Это вот полукольцо Такое, большого диаметра Это там вход вниз В, ну, в подземелье, грубо говоря И вот наше подземелье Хочу сейчас показать вам Здесь уже более-менее готовый фундамент здесь он в более законченном но не до конца все равно вот она залито и так далее вот они плиты проходы все делают вот. здесь я вам хочу показать сам по себе вот здесь пятачок значит будет столб какой-то опора раз скорее всего да И вот она большой диаметр трубы подрезается приставляется и обсыпается то есть эти трубы скажем так под дорогами и так далее ставят они очень держат большие нагрузки по грунту поэтому такая схема используется достаточно часто я встречаю в последнее время Вот, вот также здесь будут строить дом еще один Делать И трактористы подходили Как раз таки вот рядом Рядом с нами, вот здесь Здесь тоже будет строиться дом Поэтому я думаю, они здесь закончат Потому что это те же самые И вернутся туда вот. Так что вот обратите внимание Такая схема Схема достаточно стандартная Ничего здесь не изобретается Никакой велосипед Только Скажем, два типа фундамента: один это будет просто лента, которая на несущий грунт, если грунты хорошие. И второй вариант это будет ростверк. Если грунты плохие, значит будут забивать сваи. А сваи, соответственно, упираются в материнский грунт. И все. И также заливается ростверковая лента. Просто, ну, если вам не повезло с грунтами, вы платите немножко дороже за фундамент. Ну, немножко я сказал так, что. В Финляндии вообще слово, что-то Финляндия и дешево <свят> в одно предложение ставить нельзя. Так что при ростверке будет обязательно плиты перекрытия, потому что полпогрунта уже нельзя сделать. Вот вся схема. А на этом хочу попрощаться. Пожелать всем удачи и до новых встреч. Напишите, что вы думаете об этом. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Обязательно. Я это все показываю гораздо-гораздо быстрее.